Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачарий и с вами компания Новостройки Шоп. Сегодня у нас очень интересная тема, звучит она так, инвестиции в недвижимость. Мы с вами поверхностно пройдемся по тем моментам, куда можно инвестировать в недвижимость, какие вообще способы инвестирования в недвижимость есть. Итак, друзья, наливайте чай, запаситесь терпением, а я начну вам рассказывать так первый способ куда можно инвестировать это жилая недвижимость здесь есть свои подводные камни здесь есть плюсы и минусы вообще в инвестировании в жилую недвижимость существует две стратегии первая это купить и потом сдавать вторая это купить и потом продать дороже но при выборе объекта жилой недвижимости вы должны по, учитывать несколько важных факторов ну, во первых где находится объект в каком городе находится объект чем чем больше город тем инвестиционная привлекательность этого объекта она выше и тем выше соответственно ее ликвидность то есть в крупном городе можно быстро продать квартиру если город маленький то с продажей квартиры могут возникнуть сложности потому что будет низкий спрос также при выборе жилой недвижимости нужно учитывать э, факторы Состояние этой квартиры, флиппинг, это когда вы приобретаете квартиру в плохом состоянии, делаете небольшой ремонт, а потом ее продаете. Это вот один из вариантов. Второй тип недвижимости, в которую можно инвестировать, это коммерческая недвижимость. Здесь все просто, приобретаете помещение в хорошем месте, сдаете его в аренду и ни о чем не думаете. Не нужно делать ремонт не нужно вообще ни о чем заморачиваться, все будет делать ваш арендатор, если вы его найдете, а вы его найдете, если подберете объект в правильном месте, в хорошем расположении, будь то офис или торговое помещение. Но у коммерческой недвижимости есть минус. Минус заключается в том, что достаточно большой входной порог. Вам потребуется более 5-7 миллионов для того, чтобы приобрести хоть какое-то более-менее приемлемое помещение, ну как минимум на территории города Краснодара. Кстати, с коммерческой недвижимостью наши эксперты тоже работают, вы можете обратиться к нам, позвонить по номеру горячей линии и получить бесплатную консультацию о коммерческой недвижимости в городе Краснодаре. Наш менеджер отправит вам каталог, в котором вы сможете посмотреть самые лучшие и выгодные предложения и, соответственно, выбрать из этого списка то, что подходит вам. Не забывайте, что инвестиции в коммерческую недвижимость это непросто. И для того, чтобы все было гладко, у вас должны быть определенные знания. И либо изучите это все самостоятельно, ну, либо обратитесь, соответственно, к профессионалам, которые в этом действительно разбираются. Коммерческая недвижимость, она подходит для опытных инвесторов, а если у вас мало знаний в инвестировании в коммерческую недвижимость, то вам тем более нужно обратиться к профессионалам. Мы готовы вам помочь приобрести коммерческую недвижимость на территории города Краснодара по самой выгодной цене и помочь вам в дальнейшем сдать ее в аренду также выгодно и получать ваш пассивный доход. Третьим способом инвестирования являются земельные участки. Это, пожалуй, самый простой способ инвестирования. На нем нет никаких домов, скорее всего, никаких юридических проволочек тоже не будет. Но вы должны учитывать одну очень важную вещь. Это назначение земельного участка. Их бывает несколько типов. СНТ, ДНТ, сельхоз и так далее. В зависимости от того, какой тип назначения у земельного участка, от этого будет зависеть, как вы этот земельный участок сможете, соответственно, в дальнейшем, Использовать. Что касается города Краснодара, я вам рассказывал недавно про семейную ипотеку и про то, что в Краснодаре можно приобрести дом в ипотеку или взять ипотеку на строительство дома или земельный участок на строительство дома. Поэтому земельные участки, они будут набирать популярность и это, наверное, самый недооцененный пока вид недвижимости в нашем городе, который в ближайшее время, в течение 2022 года также догонит стоимость по остальным объектам. и Выровняется в принципе по рынку Итак, основные пункты по земельному участку Ну, во-первых, минимальный уровень мошенничества Второй, низкие налоги Третье, землю обязательно нужно использовать по назначению И четвертое, простое оформление Загородная недвижимость Что же касается загородной недвижимости, давайте тоже выделим три пункта Первый пункт, это все больше людей хотят жить за городом, ближе к, цивилиз... ближе к природе Так называемые дауншифтеры Второе. Э, учитывайте близость к цивилизации. То есть не стоит покупать загородную недвижимость, где-то на отшибе. Какая-то цивилизация, инфраструктура все-таки должна там быть. И третье. Вы можете приобрести как готовые, так и земельные участки, соответственно, под строительство загородной недвижимости. Следующий тип недвижимости, о котором я вам хочу рассказать, в который можно инвестировать, это строящееся жилье. Так называемые новостройки. Здесь достаточно много подводных камней. С появлением эскровых счетов их стало, конечно, меньше. Об этом мы также, кстати, написали статью на, на нашем сайте новостройки.шоп. Но инвестиции в, не, э, в долевое строительство чреваты следующими последствиями. Первое – это застройщик может обанкротиться и ваш дом просто не сдадут. Объект может быть заморожен или стать вообще долгостроем. Конечно, на данный момент эскровые счета и вообще, в принципе, эскроу-финансирование страхует. Но нужно выбрать… Именно поэтому я говорю, что нужно… Грамотно подойти к выбору объекта Чтобы все вот эти нюансы были учтены и вы были застрахованы со всех сторон Инвестиции в новостройки Они связаны и с риском в том числе То есть это более рискованно Чем готовая недвижимость Но покупая квартиру на начальном этапе Вы можете продать ее нам на порядок дороже На этапе уже сдачи Но соответственно вам нужно Более ответственно отнестись к выбору объекта К проверке застройщика О том как проверить застройщика Какие документы нужно посмотреть мы об этом написали на новую статью на нашем сайте «Новостройки.шоп» и выпустили отдельный ролик по этой теме. Переходите, ознакомьтесь. А если вам нужна новостройка в Краснодаре, мы также вам можем помочь. Мы опубликовали на нашем сайте все цены на строящееся жилье в Краснодаре. Также есть статистика по подорожанию и аналитика о том, Сколько вообще эта квартира может стоить на сдаче? Переходите, ознакомляйтесь, ну и как всегда звоните по номеру горячей линии. Мы с радостью, с удовольствием проконсультируем вам и ответим на все ваши интересующие вопросы. Еще одним видом инвестиций в недвижимость являются акции строительных компаний и разные фонды. Что это такое? Это фондовый рынок, вы покупаете, ну есть такие различные фонды, которые приобретают недвижимость или вкладывают э, деньги в акции строительных компаний, ну или приобретают недвижимость э, в разных регионах. Вы можете приобрести пай, часть от э, этого фонда, это, такие фонды называются ETF, и я про них в своем инстаграме более подробно рассказал, какие вообще виды есть. Но это немножко другое. Здесь, в этом случае, вы не сможете ощутить недвижимость вживую. То есть, это будет что-то типа виртуальной недвижимости, где-то там. Она, конечно, тоже имеет место быть. И плюсом этого является то, что очень низкий входной порог. Буквально с 1000 рублей вы можете стать инвестором в недвижимость. Ну, Правда, не в совсем классическую, как мы ее себе представляем. Итак, что касается фондов. Давайте подведем итог. Не нужно оформлять в собственность эту недвижимость. Низкий входной порог. Буквально с 1000 рублей можно стать инвестором. Третий – это диверсификация рисков. И четвертое, друзья, это то, что инвестированием занимаются профессионалы, а вы получаете ваш доход. Итак, подведем итог вообще всего, что я сказал выше. Инвестиции в недвижимость это безусловно рискованно. Вам обязательно нужны знания, знания, которые вам помогут избежать рисков и защитят вас от ситуации, когда вы попадете в не очень хорошую ситуацию. Отнеситесь к тщательно к этому вопросу, не относитесь к этому халатно, а если вы действительно хотите э, приобрести хорошую недвижимость и получить действительно экспертное мнение, звоните нам по номеру нашей горячей линии, он бесплатный по всей России, мы вам подскажем, как в Краснодаре и на территории Юга инвестировать в недвижимость, будь то Крым, Ростов, Сочи. У нас есть доходные объекты, которые уже в следующем году принесут вам прибыль. И знаете, мы умеем работать как на падающем рынке, так и на растущем. Переходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пересылайте это видео вашим друзьям. А с вами был я, Дмитрий Хачарий и компания Новостройки Шоп. До новых встреч, друзья. Встретимся в интернете.